Веселые новости для вас, 33. Так называемый глава МИД бывшей Украины призвал проверить Израиль на предмет соблюдения антироссийских санкций. Так поговорка, когда Кулеба родился, Изи заплакал, обрела дипломатическую оболочку. Черный квадрат Малевича обрел новую жизнь. Теперь это новая почтовая марка Украины. Хэллоуин на Украине удался. Нигде и никогда еще на этот праздник не горело столько свечей. Хорошо, но мало. Олег Тиньков отказался от российского гражданства. В пользу то ли американского, то ли британского. Потому что англосаксы никогда не ведут агрессивных войн. Только оборонительные. И напоследок заявил, что отзывают бренд Теньков. В ответ кредитной организации пошла на мировое и оставила основателю бренд Олег. На что только не пойдешь, чтобы не забыли. В Германии протестуют против уменьшения размеров листа туалетной бумаги. Не шутка. С разъяснениями выступила Анна Бербок, она же Лена, и призвала не переживать, ибо с наступлением мороза в полном соответствии с законами физики уменьшатся подтираемые отверстия, в этом месте, как водится, только долю шутки. Иран жестоко поплатился за военно-техническое сотрудничество с Россией. В качестве наказания Украина ввела запрет на экспорт польского сала в Исламскую республику. Отказавшись от тоталитарного российского газа, немецкий концерн BASF начал частичный переезд в Китай. Вопрос, какой газ будет там потреблять концерн, остался открытым. Контрпропаганда на марше — «Украинцы – борщ – это щи со свеклой, а картошку привез Петр Первый». Вот и живите теперь с этим. Александр Лукашенко. Белоруссия готова выполнять свои финансовые обязательства перед Западом. Но в белорусских рублях. Судя по всему, все самое страшное для Запада, как всегда, было впереди. В ответ на очередной запуск северокорейских баллистических ракет в Японском море, Япония призвала мировое сообщество обсудить вопрос о переименовании моря в корейское. Выяснилось, что блогерское сообщество, подхватившее вести о скором падении Ирана Саудовской Аравии, повелось на сообщение из источников, находящихся в р риаде Ложечки нашлись, но осадочек остался. Цены на нефть подскочили вверх. С наступлением зимы ГИБДД призвала всех, без исключения российских автомобилистов, в том числе блогеров, переобуваться. В хорошем смысле слова, естественно. Весь Запад наводнили миллионы агентов Кремля, спекулирующих на галопирующей инфляции и ценах на газ. Согласно методичке, главное сказать, потом подумать и только потом ничего не делать. Так, в ответ на присоединение России и четырех украинских регионов, Байден дал симметричный ответ. И на очередной пресс-конференции сообщил, что США состоят уже из 54 штатов. Вместо 50. Зал взорвался овациями. «Давай, старик, не отставай! Расширяй Америку до 100 штатов!» В России в очередной раз... Кончились ракеты, но доблестное украинское ПВО героически продолжило их сбивать прямо на выходе из заводских цехов. Первый президент постмайданной Украины Петро Порошенко выступил в Берлине перед германскими бизнесменами энергетического сектора. Цикл лекций называется «Прикрути». С самого утра начальнику колонии звонил Илон Маск, плакал. Уговаривал разрешить Алексею Навальному верификацию в Твиттере, бесплатную. Соглашался даже доплачивать начальнику колонии. На очередной пресс-конференции Байден вспомнил подробности гибели сына при взятии Бастилии. Во время очередного ракетного удара по объектам в окрестностях Киева отлично отработали немецкие ЗРК. Два пуска, два промаха. Ряд британских парламентариев из эллибаристской фракции готовят петицию с вынесением в отуму недоверия новому премьер-министру Реши Сунаку. В ответ консерваторы подготовили законодательную инициативу, предусматривающую ограничение количества премьеров в год не более 364 человек. После очередного приема внутрь Зеленский сообщил откровение. «Уже сложно сказать, кто такой или что такое Путин». После чего в бункере погас свет, и слушатели так и не смогли погрузиться в глубокую философию размышлений о смысле жизни вообще, а также о самоидентификации и личностных целях в частности. Некий американский конгрессмен Джейми Раскин заявил, что Россия должна быть уничтожена, независимо от того, какую цену за это придется заплатить США. Разведка показала. Что данный персонаж был временно выпущен из палаты, где он содержится вместе с Энтони Блинкиным. Немецкие военные эксперты бьют в колокола, указывая на опустошенные склады Бондесфера. А может Шольц не такая уж и ливерная колбаса, а тайный и преданный агент Кремля? Виталик Кличко выдал на гора очередной шедевр. Вечер это тоже что день. Только темно. Главком ИСВО доложили, что на Украине введен график почасового отключения электричества. Армагеддон остался крайне недоволен и распорядился о почасовом включении электричества. Глава ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов с тревогой сообщил, что растет вероятность вторжения России с белорусской территории. Осталось неясным, почему это плохо. Украинские паблики разорвало заголовками «Установлен рекорд». На аукционе в американском городе Чикаго за рекордную сумму 69 тысяч долларов был продан украинский флаг с автографами президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. О том, что Зеленского Залужным продать не удалось, умолчали. С окончанием осени из тоталитарной России в панике бегут даже перелетные птицы. все. В Киеве подхватили ленинский лозунг и, как всегда, переврали. Украина – это майданная власть. Минус – электрификация всей страны. Телефонограмму Суровикину из Чехии. Россия признана террористическим государством ТЧК. Ответ главком СВО. Заявка на денацификацию принята ТЧК. Рубрика «Санкции работают». Экспорт СПГ из России вырос до самого высокого уровня с 2016 года. Bloomberg. Вскрытие трофейной российской герани показало, что 75% деталей имеют американо-украинское происхождение. роспро специально для сайта кон.вс. Веселые новости для вас. 33. Автор публикации Александр Дубровский. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всего вам доброго и до грядущих веселых встреч!